Что будут слушать впервые информацию? ребят, пожалуйста, поставьте в чат троечки те, кто уже закрыл свои первые площадки. Очень хочется знать статистику. У нас сейчас 186 человек, люди немножко подтягиваются, вот троечки, пошли. Анна, там я не успеваю. <смех> даже перейду в чат, полюбуюсь. Так, Лада, Ирина, Анна, Татьяна Орлова, Чигин, Чигина Надежда, Ирина Королева, Астрида Рига, Анна Камасина, Ребят, всех поздравляю, Любовь, Анну, еще вот у нас здесь есть с вашим первым закрытием второй, первой площадки. А скажите, пожалуйста, а у нас есть и люди, кто уже вторую площадку закрыл, вторая площадка, номер два, и вот выплата там 400, более 400 долларов, кто закрыл вторую площадку, поставьте, пожалуйста, семерочки в чат, чтобы мы знали, кто у нас здесь уже будущие миллионеры. Так, семерка, Галина, ура, поздравляю, Викманюк, мы, Галина, знаем, в одной команде работаем, молодец, Галя, вторая площадка закрыта, третья открыта, а кто еще у нас, ребят, смотрите, уважаемые новички, мы пришли немножко раньше, чем вы, за неделю до старта, старт у нас был в четверг, в четверг ровно в 12 часов мы стартовали наша, наша команда, компания. И э, мы до этого очень сильно готовились, то есть давали много очень информации, э, так сказать, собирали свою команду. Поэтому, когда был уже старт, у нас было все готово. Но, тем не менее, вы только-только пришли сюда, и вы видите результаты э, нас, наши результаты, и поэтому это должно вас вдохновить. Немножечко позже зашли но зато не так поздно, чтобы там кусать себе локти, но только-только все начале И за нами э, действительно вся Европа пойдет. То есть открыта была первая Россия, так как наши создатели, наши основатели, они русскоязычные ребята, поэтому именно мы вот во главе вот этого всего гигантского вот потока людей, которые будут здесь участвовать. Если вы заходили в кабинет, то видели, что наш сайт уже переведен и на английский язык, то есть Европа потом вторым эшелоном пойдет. Поэтому, ребят, вы не волнуйтесь, а все будем здесь деньгами. У меня есть вопрос, есть ли, ли официальный канал Redox YouTube? Если есть, скиньте, пожалуйста, ссылку. Я точно знаю, Сергей, что у нас есть официальная группа, Вконтакте нашей команды, официальный канал YouTube я тоже видела, только сейчас не смогу вам скинуть ссылку. Если кто под рукой есть, то пожалуйста. Итак, друзья, давайте начнем нашу презентацию. Компания RedEx работает с криптовалютой Bitcoin. И Bitcoin у нас в росте, он растет совсем недавно он, в 2008 году, он еще стоил очень мало, а сейчас он уже один биткоин примерно 420 долларов стоит. Поэтому здесь действительно, вот ребята наши, основатели, создали тот сервис по накоплению биткоинов. То есть мы можем зарабатывать деньги в биткоинах, переводить их сразу же в валюту доллар. По, по выгодным нам, нам курсу, когда э, этот курс постоянно скачет. Таким образом, мы можем действительно заработать здесь очень большие деньги. Какие деньги, я сейчас вам расскажу. Мы уже пришли в интернет за деньгами, Тайно. Так вот, друзья, компания нам, предложила, компания нам предложила 7 площадок. И 5 площадок это для всех нас, да? а шестая седьмая две последние площадки это это для випперсон то есть туда еще нужно купить входной билетик так вот друзья все площадки они имеют э, разную сумму входа и сумму соответственно выхода все они разные по наполняемости то есть по объему есть большие площадки есть поменьше и вот именно про них я сейчас вам расскажу итак друзья также хочу, хочу сказать, э, обратить особое внимание, что наша команда работает не одним бизнес-местом, то есть приглашает человека не, одно, не на одно бизнес-место, а приглашает человека сразу же на три бизнес-места, то есть, как говорят, золотым треугольником, то есть вы вверху и еще два, э, два партнера, то есть вы дубликатом, дублем заходите, да, и таким образом мы работаем треугольниками. И на схеме вы видите, что, предположим, вы зашли, встали треугольником. И следом за вами также, ребята, вот 4 человека получается, и они тоже заходят треугольником. Соответственно, здесь происходит заполнение сразу же двух уровней. То есть они становятся на третий и на четвертый одновременно. Далее идет у нас следующий уровень. Четвертый и пятый тоже все заходят треугольничками. И таким образом у вас сразу же начинает заполняться четвертый и пятый уровень одновременно. И таким образом у вас работа уменьшается в три раза. То есть э, здесь вот эта первая площадка у нас, она также справедливая, и пятой площадке, так вот здесь в этой площадке 62 аккаунта. И если мы разделим их на треугольнички, то это будет 21 треугольник вместе с вашим треугольником. То есть 20 человек, 20 физических лиц, а вам нужно, чтобы у вашей площадки было, чтобы у вас закрылась ваша площадка, и вы заработали свои деньги. Вот еще раз повторю, выгоды золотого треугольника, почему мы по этой стратегии пошли, мы же быстро хотим зарабатывать, да, быстро и много, поэтому мы сразу же вот решили, что раз такой очень выгодный вход, бюджетный вход, 2 доллара, там всего одно бизнес-место стоит, да? то мы решили, что э, все-таки э, экономичнее, да, эффективнее заходить именно золотым треугольником, с бизнес-постами одновременно. То есть это нам дает меньше физических лиц, в, нашем, в нашей системе участвуют, да, три раза выше динамика, конечно же, легче пригласить одного человека на три бизнес-места, либо а, нужно три человека пригласить на вот эти три бизнес-места. Поэтому, конечно же, динамика движения, она сразу же увеличивается, сразу же а, прыгает на, на достаточно высокий уровень. И, конечно же, три раза больше доход вы получите от этого движения, от этой системы. И давайте посмотрим, что же здесь за треугольники. Сразу же скажу, что я взяла курс валюты 1 биткоин в 420. Он всегда разный. Я всегда пользуюсь вот этим, вот этим, сейчас одну секунду, вот этим курсом. Он у меня всегда открыт. Я сейчас вам скину чат для того, чтобы вы тоже смотрели, какой сейчас курс валюты на данный момент. Слышно меня, ребят, или нет? Что-то у Наташи со звуком. Напишите, пожалуйста, как меня слышно от 1 до 10. Десятка. Хорошо. А, смотрите, вот, вот ту ссылочку я скинула. Вы тоже для себя можете в закладочке положить, и вы, будете ежедневно смотреть, какой курс валюты сейчас на данный момент. Можете даже сейчас написать, потому что я сегодня не смотрела. Так вот, я взяла 1 к 420. Так вот, если э, вот к этому курсу, то вот этих 0,5 биткоинов, которые стоят одно бизнес-место, оно дает нам, э, ну, стоимость одного бизнес-места 2 доллара 10 центов. То есть, э, пройдя вот эти 5 уровней, а у нас в первой площадке 5 уровней, то есть э, первый уровень по 2 сразу это ваши 2 бизнес-место, которое вы купили. А, третий, второй уровень это 4. А, четвертый уровень это 8. А подождите, я перепутала, второй, четы, два человека, 4, 8, 16, 32, вот это 5 уровней под вами, и вы зарабатываете вот эти 67, 20, то есть под вами должно выстроиться вот эти 20 золотых треугольников, 4, 415, было 435 неделю назад. Хорошо. Хорошо. Так вот, друзья, когда вы а, вот, заполнили вот этот э, треугольник, э, не треугольник, а свою площадку, а у вас сразу же, вы заработали в кабинете свои, а, свои 67 долларов, вам, вы, вам система а, вычитает сразу же реинвест, то есть 2, 2 доллара, и у вас на вывод получается 65 долларов. Но так как только вы закрыли вот эту первую площадку, конечно же, всем вам хочется больше зарабатывать, не 67 долларов, да, не 65 долларов, а больше. Поэтому, конечно же, вы будете покупать, покупать вторую площадку, стоимость ее почти 27 долларов, и она вам принесет совершенно другую прибыль. Так вот, друзья, смотрите, вот первый, первый цикл прошли. А у вас получилось, что у вас система забрала реинвест, вы встали в реинвестное место да, на второй цикл, и вы еще купили, вот вторую докупили площадку. Вам чистыми на руки вы получили 38, 38 долларов. А посмотрите, вот тогда ваше бизнес-место будет проходить второй, за следующий цикл. То есть вам уже, когда вы пройдете вот этот второй цикл, вам уже не нужно платить, докупать вторую площадку, потому что эта площадка у вас уже там, на этой площадке это место уже у вас там работает. Поэтому вы уже здесь можете забрать наличными, вот ваш чистый отрибль это 65 долларов, то есть 2 доллара вложили, 65 долларов получили. Это очень хорошие деньги. А, давайте посмотрим вторую, вторую площадку. Здесь э, уже 4 уровня, то есть на один уровень меньше, чем в первой площадке. Входит 27 долларов. И когда ваша площадка заполняется под вами, кстати, она может заполняться как э, вашими партнерами, так и... От усилий вашего спонсора, да, то есть так называемые переливы, ваше бизнес-место зарабатывает 430 долларов. И происходит автоматический реинвест. Вы опять имеете право по второму кругу заработать вот эти деньги. Так вот, друзья, посмотрите на эту таблицу. Вложили 26, заработали 430. Опять у вас пошел реинвест то есть система автоматически вычла эту сумму, и вы пошли на второй цикл, то есть по новой заполняется площадка, вернее, доп, дополняется, да, и вы переходите в третий уровень, в третью площадку, стоимость ее уже 210 долларов, то есть видите, в первую площадку 2 доллара, это достаточно бюджетный вход, чтобы можно пригласить сюда вот любого и каждого, вот дайте информацию, расскажите, покажите, любой человек захочет заработать. Потому что сейчас в интернете очень мало проектов, которые предлагают вот такой бюджетный вход. Да? Так вот, смотрите, в первую площадку 2 доллара, во вторую площадку 27, а в третью площадку 210. Потому что у нас там еще вдалеке светятся очень большие суммы. И когда говорят, что с 2 долларов можно заработать 800 тысяч, люди сразу начинают, о, что это там такое, что вот там, сколько мне здесь людей, все, все, весь дневной шар нужно пригласить. Нет, а, вся система разбита на площадке, вот от этого и идет сумма. Все чисто математически. Когда вы видите все цифры на виду, вы начинаете понимать откуда что берется и не так страшно, не так пугающе и все становится на свои места и все становится понятно. Тем более что почему этот проект очень, очень привлекателен, потому что э, наш проект платит все процентов. Все, что мы заработали? Все мы получили обратно в карманы, да? То есть что, все что влилось, все это выливается к нам в карманы. Компания. Для себя ничего не берет. Если вы посмотрите маркетинг, вы увидите, как вот эти э, ручики денежные ручки переливают, когда очередная площадка закрывается. Поэтому это очень э, дорого стоит, что компания платит процентов. Многие из вас работали в матричных проектах, не знают, точно рассчитывают, насколько нужно залить денег, когда человек выходит в маркете на вознаграждение и сколько компания берет для своего Нужны. Точно так же и в продуктовых компаниях, есть, ну, в, тренарах, там, в тренарах и так далее. Компания берет для себя на свое развитие, и это правильно. Но наши основатели, они уверены в том, что деньги будут большие, и им достаточно тех бизнес-мест, которые у них есть а, в своем распоряжении. То есть они, в принципе, работают на тех же условиях, что и мы, И э, это как-то поднимает... Э, Веру в то, что мы будем зарабатывать здесь достаточно огромные деньги. Так вот, друзья, вложили, э, вот вы купили с первого цикла третий, э, третью площадку, и у вас получилась с первого цикла э, чистая прибыль ваша, почти 200 долларов. Вы забрали из трех, соответственно, трех аккаунтов у вас 600 долларов получилось. А посмотрите со второго последующих циклов. Вот ваше реинвестное место пошло на второй цикл, оно заработало 430 долларов, система тут же вычла с вас 26 долларов и запустила уже на третий цикл. И ваш чистый доход это 400 долларов. Соответственно, если у вас там еще кушатся аккаунты при выходе их на вознаграждение, 1200 долларов. Ребят, сейчас не смотрю в чат, после... Буду отвечать на вопросы, когда расскажу, потому что не хочу сбивать смысле тех людей, которые просто следят о том, о чем я говорю. Итак, друзья, третья площадка, вход 210, выход 1680, здесь всего три уровня, то есть первый уровень под вами 2, второй уровень 4, третий уровень 8, 1680 и автоматический реинвест. Посмотрите на таблицу. Значит, вход в площадку номер 3 210, выход 1680, автоматический реинвест опять на второй цикл 210 и переход на четвертую площадку 865 долларов. Я вам говорю, рассказываю в долларах, потому что, наверное, легче вам воспринимать. Биткоины еще немножечко не ложатся на слух многим людям, но вы сбоку можете посмотреть, сколько же это будет биткоинов и пробивать в информацию как сказать, в интернете, сколько сейчас вот доллары будут. Так вот, со второго цикла ваше бизнес-место уже оно работает благополучно на четвертой площадке, поэтому второй последующий цикл вам будут приносить уже чистыми почти полторы тысячи долларов. Соответственно, вот это вот три бизнес места, если у вас три бизнес места уже работают на второй площадке, то будут 4,5 переносить. Далее, вы уже зашли на четвертую площадку, здесь всего два уровня. Вход, вы помните, 865, выход 3,5 тысяч, тысячи, то есть по 2 Представляете, если это ваш, ваш треугольник туда зашел, вы вверху, по 2 еще два человека к вам тоже или переливом, или ваша команда туда зашла. Шесть человек участвуют. Вы зарабатываете половиной тысячи долларов. Автоматический реинвест. И а, вот посмотрите вот здесь. Да, 865 зашли, половиной тысячи заработали. Опять автоматический реинвест. Это уже площадка, опять вы встали. Потом за вами опять пришли ваши два следующих бизнес-места. Так вот, друзья, вот с первого, с первого цикла вы еще докупаете пятую площадку. То есть вы заработали свои три с половиной, отминусовала система реинвест и вы купили еще, оторвали от души, от сердца, вот 1800, и на руки получили 780 долларов. Это немножко меньше, чем вы вложили. Но зато со второго цикла и с последующих циклов вы будете зарабатывать по 2600 долларов. Поэтому действительно стоит зайти на пятую площадку. Почему я сейчас расскажу. Смотрите, пятая площадка, какая красивая. Правда, она немножечко больше опять, но возвращаемся к первой. Напоминаем, да, но мы уже первую проходили, мы уже знаем, как ее проходить. Поэтому пятая площадка вот для нас это просто семечки будет. Так вот, друзья, пятая площадка, вход 1800. Под вами заполнилась команда, либо пришли, немножко притормозилась там, быстрее спонсоры разработали, пришли переливы. У вас она заполнилась, и вы, ваш доход 58 тысяч. Автоматический реинвест, опять же, в эту площадку и 1800. И здесь вам предлагается также зайти еще и в ВИП-зону. ВИП-зона а это, – это отдельная тема. Сейчас я вам расскажу. Так вот, представляете, в эту ВИП-зону стоимость ее 23 100. А, то есть, если вы себя чувствуете очень здорово, комфортно, ну, почему и у вас все успешно получилось, почему бы еще и в ВИП-зону к нам не зайти. Так вот, друзья, если вы заходите в ВИП-зону, то, соответственно, наличными на руки вы забираете 33 тысячи с первого цикла. С последующих циклов, со второго и с последующих, с каждого бизнес-места вы берете по 56 тысяч. То есть заработали 58, у вас система еще забрала 1800 за реинвест, и в доступ денег, деньги 56 тысяч. Можете сразу же его выводить на пейер или куда вы там собираетесь, да, Через обменники, либо, потому ну, тому же, вы сами знаете. Так вот, друзья, вывод мгновенный. А, давайте посмотрим, что у нас за VIP-зона такая. Ну, во-первых, в VIP-зону не так легко, ну, так сказать, не так сразу же можно зайти. Туда нужно вначале заплатить вот этот входной билет. Он стоит 10 биткоинов или 4200 долларов если по курсу 1427 для чего это призовой фонд для подарков подарки разные будут дарить машины эконом класс эконом класс что такое машина эконом класс это например полу вольтсваге да или Мерседес, но вот именно тех, как сказать, марок, которые ну, не так престижны, тоже хорошие машины. Так вот, друзья, вот именно вот эти эконом-класс будут дарить вот на этой шестой площадке. Хотя здесь вы уже давным-давно себе можете позволить сами купить автомобиль бизнес-класса. Так вот, стоимость 23 сто. А выход... 184, то есть 440 биткоинов вы получаете на руки и автоматический реинвест. Посмотрите здесь на таблице, более четкие цифры, понятные. То есть смотрите, 23 тысячи вход, 184 заработок, реинвест минус 23 и минус переход на седьмую площадку. Уж если зашли на шестую площадку, то сам Бог велел нам перейти еще и на седьмую, потому что там действительно те деньги... Это тот финиш, ну, который, наверное, всем нужен. И с первого, с первого цикла, с вашего первого бизнес-места, с первого цикла вы забираете себе домой 67 тысяч долларов. Соответственно, если у вас там три аккаунта, то это будет 280 тысяч, достаточно шикарная большая сумма. Но со второго и последующих циклов каждый бизнес место будет вам приносить 162 тысячи почти что, потому что здесь уже мы не будем делать переходы. Наши бизнес-места уже работают на последней седьмой площадке. Видите, да, почти 95 тысяч, может, тому тому времени 100 тысяч оно будет стоить, долларов, во всяком случае, в биткоинах это 225. А выход в биткоинах 1800, представляете, а вот сейчас, когда говорят, что биткоин растет, и а, сколько здесь будет стоять а, тысяч долларов. Это вообще просто, ну, действительно, голова кружится. Реинвест у нас есть автоматически, да, но больше переходов нам делать не нужно. То есть и в первых, и в последующих циклах вы забираете теперь домой по 661 тысяч. То есть сейчас вам просто-напросто нужно что делать? Во-первых, а, нужно... Шить наволочки, готовить тумбочки, куда деньги выйти, складывать. И, конечно же, нужно, вот, посмотря на эти деньги, конечно же, нужно себе вот взять цель, я хочу и быстро хочу. Значит, мне нужно, чтобы моя команда росла подо мной, да? Значит, мне нужно, чтобы я и моя команда давали больше информации. Значит, минимум одного человека я должна проинформировать сегодня и привести в бизнес. И вы представляете, если вы вот так вот будете, не просто сидеть, мечтать, ой, как хорошо, да, а именно еще и поработать, потому что, вот смотрите, сейчас самое хлебное время, пока Европа не зашла, пока еще там все страны э, недоступны, да, пока вот Россия у нас, да, и достаточно много людей у нас в интернете, которые еще не знают про это, а может быть и знают, но они еще как-то, ну, не созрели, не доросли до того, вот до той информации еще не дошла, а вы, наверное, будете тут 10 человек, которые рассказали ему про Абат да, такие возможности, он сказал, ну, ладно, давай попробуем, давай я зайду. То есть со мной случилось то же самое. Не знаю, сколько человек мне пришли, постучались и рассказали, да, но я вот категорически нет. Через неделю только до меня дошло, что, что это за Редекс. И, в принципе, вот только через неделю я созрела зайти, да, Поэтому, друзья, это действительно так, стучитесь много раз к людям, ты еще не созрел, ты еще нет, не подумал, потому что вот вы постучитесь, и он к вам придет. Поэтому, друзья, смотрите, сколько у вас людей в команде, его численность всегда должна расти вашей команде. Люди должны при... приток постоянно должен быть. А это только мы можем обеспечить. Когда работает вся команда, значит и быстро идет поток. А когда работает один человек, соответственно поток очень маленький, а потом мы плачем. Почему переливов нет? Да? Значит, надо пойти к спонсору, наказать его. Ты что так это самое? Не работаешь со всем Сижу, сижу, жду, жду. Переливов все нет и нет. Поэтому... Легко приглашать в этот бизнес, вообще легко приглашать, в этом бизнесе любой может состояться, э, лидер, э, простой интернет-пользователь, потому что, ну, просто, ну, легко говорить, потому что это 2 доллара, и чтобы получить такую возможность, ну, ну у меня просто нет слов. Так, друзья, я готова... ответить на ваши вопросы. Сейчас я быстро проясняю курс биткоина. Угу. А, Слайдер Дер Суперпроект 21 века. Да. Представляете, вот какие выгоды? Сто процентов сеть. Первая выгода. Ни один проект не дает сто процентов сеть. На этом знаете, как можно заработать? Теперь, а здесь Теперь эм, Здесь Вообще ну, глобальное заполнение вот этих площадок. То есть у нас могут быть и э, переливы сверху. И мы, вообще наша площадка заполняется от, от наших усилий и от усилий наших спонсоров. То есть чем э, больше мы усилий прилагаем, тем быстрее у нас идут заполнения. Вот, например, э, вот мой спонсор, там вышестоящий Андрей Керимов, не исполнил, да? И, пожалуйста, ну, в один день, там, по-моему, в один день три площадки закрыл, заработал деньги. Просто ну, результаты труда. Но он сильно хорошо готовился. Точно так же и мы очень сильно готовились, но вот немножечко опоздали. На неделю, на полторы, может быть, на две позже пришли. Не такие результаты, но все равно до третьей площадки стоим. Поэтому, друзья, здесь действительно нужна подготовка. И вот пришли сейчас, и видите, как мы работаем. И подключайтесь просто к нашей работе, чтобы у вас точно такие же были результаты. Верю, что компания не поведет, не поведет партнера, заработаем деньги. Общая картина маркетинга. Помогите, я согласен. Я согласен, спонсор на вторую площадку прорвалась, спонсор стал Василий Борода. Но я никак не могу пойти с ним кем-то не было, не знаю команды, какой вообще, а там есть, что прорваться обратно, есть идея, вы можете обратно вернуться и встать правильно, а дальше, пишите бороде по внутрянке, он переведет вас назад. Напишите, бороди, дайте ID вашего спонсора. Так, сверху в левом углу будет написано вернуться к спонсору. Нажмите на эту кнопку, увидите с площадки. Вот, пожалуйста, Надежда дала вам профессиональный ответ. Если уже куплено место за 2 доллара, треугольник, уже, уже нельзя войти. Зоя, лучше всего... А, сдел... Я просто не знаю, как вы работаете в команде. Куда ваше место уже ускакало, да? Если там под вами еще никого нет, то зарегистрировав э, вот два человека по своей реферальной ссылке, вы станете треугольником. Но если под вами уже заполняется э, уровень, то ваш, э, ваше место упадет вниз. И либо зайдите опять э, треугольником, то есть у вас такая 4 бизнес-места будет. То есть ну, вам нужно заходить по реферальной там, ссылке, то, что вам даст спонсор. А затем вы э, встали, затем вы регистрируете два своих следующих аккаунта уже по своей реферальной ссылке, и тогда вы встанете четко треугольником. Если спонсор мне сказал, что будет сидеть и ждать переливов, то как избавиться от него, Анатолий? Никак. Вот вам болтал такого спонсора. То есть вам нужно взять инициативу в свои руки, пойти к вышестоящему спонсору и начать работу, потому что, ну что теперь сделать? Оплачены уже есть переливы. А как вам обратились? Значит, Зоя, вам можно просто-напросто купить, тогда докупить при бизнес-места и уже а, под собой строить команду. То есть каждый день, вот знаете, вот если вы приглашаете, вот в течение там, нескольких дней там пригласили 20 человек с золотыми треугольниками да, и сказали ему установку что ребята хотим денег много значит пригласите 20 человек золотым треугольником 20 человек всего лишь каждый человек приглашает представляете сколько у вас раз закроется площадка и сколько раз у, у, у этих партнеров закроется площадка 20 человек на 6 долларов ну, это очень легко и просто а как я вам обратилась? Так, дальше. Пишите свои деньги в банке. Самый надежный способ. Ага, Анатолий, я вам верю, банки закрываются. Банк может закатать металлической крышкой и сделать там дырочку, чтобы любая купюра могла легко проверить путь отверстие внутри этого банка. Я была приглашена, и речь тогда о треугольнике не шла. А, да, Зоя, я просто хочу сказать, что некоторые команды работают ну, вот одними аккаунтами. Наверное, вы очень раньше зашли, чем, например, мы. Да? Я знаю, что в общем, мы, мы стоим под Лейсан Каримовой, да? и вот от нее вот наша веточка, и мы идем в треугольник. Я просто не знаю, как вот Лейсан, вот соседняя там параллельная структура, по-моему, они тоже одни треугольниками, другие одними аккаунтами. То есть каждый работает, вот как вот они решили работать. Можно не заранее объявлять в чате о ваших конференциях. Мы знаем последний момент. Да, конечно же, это нужно либо вам взять инициативу в свои руки, и вы знаете, что у нас есть расписание, и в расписании там у нас стоит, что ежедневно у нас проходят конференции в этой комнате в 18.00 разные спикеры. Получилось так, что я вчера подменяла другого спикера, а сегодня я по расписанию стою. А дальше у нас есть тоже очень опытные спикеры, и они дальше по, по расписанию можно просто-напросто в чате выставить расписание всех спикеров 18.0, в любом случае на конференции, на общекомандные нужно приходить всем, потому что это общая информация, и для команд, которые проводят еще внутри какие-то мероприятия, конференции, нужно высвободить вот окно именно на 18:00 и всех своих партнеров приглашать сюда, чтобы они действительно прочувствовали вот эту глобальность вот этого проекта. Потому что это наша как командная вот всей компании комната. Так, я потеряла, куда убежали все. Так, одну секунду. Вижу, А вот, так, когда будет просмотр матрицы от админа до самого конца? У нас на матрице у нас площадки. Говорят, бинар. И, скорее всего, это бинар и не матрица. Ну, что-то вроде бы между бинарами и матрицей, но все-таки сейчас, вот, когда она так заполняется, я все-таки склоняюсь, потому что это у нас бинар. Я вошла за алтенль треугольника, основной карт находится на месте. Два последующих улетели в другое место. Что делать? Как вернуть их под себя? Техподдержку написала, но результата нет. Татьяна... Во-первых, как вы зарегистрировались в два аккаунта? Если вы зарегистрировали по своей личной реферальной ссылке, тогда они от вас никуда не улетели. Если вы зарегистрировали, ну, вдруг, вот так получилось, что вы не обратили внимания, вот когда проходит регистрация, обязательно обратите внимание, то ваш спонсор. То есть два других треугольника, два вторых места, у вас должен быть спонсор Татьяна Андроник. И если это вот по своей реферальной ссылке вы зарегистрировались, то вы никуда не могли улететь. Единственное, что вы могли немножко вниз спуститься, если между вами какой-то там, в общем, ну, пришел перелив. Поэтому вы сами, возможно, неправильно зарегистрировали свои два вот этих бизнес-места. Либо второй вариант, вы вступили в площадку неправильно. Вначале вступили в площадку вторым или третьим местом, а потом уже вступили в площадку первым местом. В этом случае то же самое нарушается, вот ваши аккаунты улетают в другие площадки, потому что они еще не привязаны никому, они вот болтаются в системе. Вас еще нет в системе, поэтому обратите внимание, когда вы регистрируетесь с золотым треугольником, вроде регистрацию вы сделали правильно, но в раз проверяете, данные аккуратно фиксируйте и делайте вот эти копируйте себе в блокноте и обязательно проверьте как, как вы встаете в площадку вступаете первый аккаунт это ваш первый головной аккаунт и тогда у вас система видит и потом идут два ваших следующих аккаунта. И тогда они к вам автоматически привязываются. Обратите на эти нюансы вот внимание. Спасибо за это детально, спокойно. На сегодня понятную. Зарегистрировалась сама. Привела еще троих. А нет. А нет. А, где смотреть, кто у меня спонсор? Ну, вы же в какой-то реферальной ссылке дубликировались. А, на главной странице спонсором стоите Вы. Кому обращаться? Светлана, стучитесь мне в скайп, посмотрим, где вы и что вы, куда вы потерялись. У нас вроде бы все, все, все на месте в нашем чате. Светлана, пожалуйста, обратитесь ко мне, и мы посмотрим, где вы там находитесь. Так, скажите, пожалуйста, золотой треугольник Светлана 15. Светлана, конечно, Запорожье. Хорошо, Светлана, конечно, я, я помню вас. Ага, вы в нашей системе, почему-то не в нашем чате стоите. Скажите, пожалуйста, золотой треугольник, если захотеть, я по своего спонсора захожу, а потом на два аккаунта. Так, скажите, пожалуйста, а золотой треугольник, если заходить, я по своего спонсора захожу, да, а потом два аккаунта под свою регистрируюсь. Это так? Да. Именно по своей реферальной ссылке. То есть, например, вот, Нина, вы зашли, зарегистрировались от своего спонсора, и у вас образовалась ваша реферальная ссылка. Вот именно по этой реферальной ссылке вы начинаете регистрировать два своих вторых аккаунта. Когда вы зарегистрировали, когда вы пошли, пошли регистрацию по своей реферальной ссылке, вы должны обратить внимание, что ваш спонсор Нина Трефилова. Только после этого начинаете делать регистрацию. Второй аккаунт уже смотрите. Ваш спонсор не на трифил, но по первому аккаунту опять делаете регистрацию и вначале вступаете в площадку своим первым местом тем местом который вы регистрировались под своего спонсора только потом вы выступаете в площадку вот в этих два последних аккаунта и вы у вас все правильно получите вы станете правильно в систему под своим спонсором и золотым треугольником Вася борода мой спонсор, я пришел к нему и доволен переливом. Вот его ID 2814. Спасибо за эту статью. Она может это Вася, не Вася. Так, подскажите, если человек зарегистрирован проплачен, у него должна быть кабинета спонсорская линия. Да, вот справа спонсорская линия. Видно. 6 долларов в рублях. Это сколько? Калина, посмотрите, какой сейчас курс валюты. Здесь вы смотрите не в доллары, вы смотрите в биткоины. У вас должно быть на три бизнес-места на целых пятьдесят биткоинов. Это проплата, вот эта, вот эта сумма достаточно, чтобы вы проплатили вот эти 2, 3 бизнес-места. Единственное, нужно побольше немножко... Вот, доложить этим 6 долларам, потому что идут проценты за пересылку. Поэтому, чтобы у вас было в кабинете уже стояло 0,0150 пятьдесят биткоинов, вы должны посмотреть, сколько там берет вот обменник. Запись будет? А Я не... Да, Нина, будет запись. А почему нельзя в последующем, в последующем регистрироваться? Еще два аккаунта. А в чем разница? Так, а почему нельзя... Последующим регистрироваться еще два аккаунта. Вот, э, Галина, не поняла. Галина, 400 где-то всего. Заходите, ко мне я дам переливы. Опа, она. Так, Мальдивы у нас. Вася Борода. А, у нас здесь не, не, не для рекрутинга э, чат. <coughs> Вася Борода, постарайтесь сделать перелив на вторую площадку. Мне еще 13 человек не хватает. Торги начались. Подскажите, у трех аккаунтов должно быть разный эмайл? Ну, знаете, что, вот если вот так вот уж сильно по порядку, да, три разных эмайла. Вдруг заводите почту, а, вернее, пароль, вам придет тот пароль на тот логин, который вам нужен. То есть, можете его сделать. Майло Второй площадки перелива будут, если все свои, свои, свои, которые на месте вошли на, на первую площадку, станут уже за мной, стоят тридцать человек, и ни у кого нет переливов. Второй площадке переливы будут. Если все свои, которые вместе вошли в первую площадку, встанут уже за мной. Стоит тридцать человек. Ни у кого нет переливов. Да, это хорошо и радость, что вас не переливов. Все ваши стоят в вашей площадке, и вы все дружно ну, дальше идете, закрываете их. Переливы придут, будете на ряд ниже работать, то есть не ваши будут зарабатывать, кто-то другой. Поэтому это счастье, когда нет переливов. Вы командой вступили во вторую площадку, вы командой дальше продвигаете, все свои, все в своем чате, все умеют работать. Иван, Варков, выдам. Можно одинаковые. Uh, Валентина, так, Валентина, да, три почты. Почти... Да, Татьяна, это лучший проект. Вас, Бар... каждый день идут вебинары. Галина, да, каждый день, 18 0, в этой комнате идут вебинары. Разные спикеры. А... Продолжение к первому вопросу. Не надо говорить про переливы, а то все ждут переливов. А, смотрите, почему не надо перелив, про переливы говорить? Э, переливы идут, и это не, не означает, что они идут там, в вашу площадку. Вы даже не представляете, сколько уже у нас в системе людей зарегистрировано. Только вот ваш вышестоящий спонсор, либо вышестоящий спонсор, либо еще кого-то зарегистрировал, у него же много площадок ним, и возможно кто-то к вам вот, именно и придет. Но все-таки я призываю к тому, чтобы вы не, не думали про приливы а именно выстраивали свою площадку и своих партнеров, и своих людей. С ними легче а, ну, как говорить, с ними можно взять связь, что-то там... А, призвать к совести, ребят, давайте мы быстро поскакали, давайте быстро будем закрывать эти площадки и так далее. А вот вам придут переливы, и как вы будете с ними дальше сотрудничать, как вы будете с ними дальше, ведь нужно же и дальше закрывать уровень за уровень, поэтому все-таки нужно создавать свои команды и приглашать людей, и выставить с ними отношения, помогать им во всем, и у вас все получится, вы очень часто будете зарабатывать. Здесь же не вопрос в том, что только раз заработать, то поймите, Ну, пиши сюда надолго, и нам надо много раз, много циклов пройти, и в первой площадке, и во второй, и в третьей, и в четвертой, и в пятой, и в виповских ну, площадках много циклов пройти. А, вот, и, а, а с переливами, ну что, с переливом, во-первых, перелив нужно искать этого человека. Да? Ну, если вы нашли, значит, с ним нужно ну, знакомиться, с ним нужно сотрудничать, с ним нужно в связке работать, чтобы, раз ты уж попал ко мне в площадку, давай дальше вместе будем продвигаться, раз уж так получилось. Потому что действительно нужно, так сказать, работать. Потому что деньги такие, я не знаю, ну как мне поработать? Лежачий к вам вода не бежит. переводом проблема. 24. так, написала вам уже, вы не отвечаете. А, Светлана, еще раз, пожалуйста, отмените, потому что у меня сразу же ну, до, до 100 сообщений. Может быть, я прочитала, но перебили я ушла в другом. Еще раз, пожалуйста. Вы не пишите, вы просто звоните. Мне можно в кабинете увидеть своих рефералов? Рефералы все у вас на первой странице. Мой кабинет и вас... И либо в статистике. Посмотрите, там у вас есть все рефералы, которые зарегистрированы. Статистике с левой стороны. Вася Борода, скинь свой сказку. Светлана. Сюда скайпим, ну не бросаем. А, регистрировался под Ивана, но два остальных, другой спонсор. Ребят, здесь технические моменты. Здесь я ничем не могу помочь. Я уже объясняла, как нужно правильно регистрировать. И сделать перерегистрацию, и все, Доплатите еще 6 долларов, и вы станете туда, куда нужно. И будете строить свою команду под вами. Во второй площадке идут переливы или все... Так, во второй площадке идут переливы или все свои, которые вместе вошли на первой площадке, встанут. Смотрите, у меня на первой площадке не было перелива. На второй площадке у меня есть переливы, Ну вот мы работаем с переливами. Зачем блокчайн сразу копируете предметы, кошелек и администрирование? Смотрите, вот сейчас, на данный момент, блокчайн уже нам не нужен. Мы можем напрямую переводить точно так же, э, вот, с перфекта там. Все напрямую можно делать. Это, у нас уже есть свой кошелек, то есть заводить можно напрямую в свой э, кабинет RedEx. Уже блокчейн у нас, нам не нужен этот, этот обменник. А, ребят, все-таки призываю вас не оставлять свои скайпы в чате. Почему нет курса биткоин доллара в последние дни? Скажите, пожалуйста, когда нужно будет смотреть работу в тех площадках рефералов до Я думаю, что об этом будет анонсировать наши основатели, когда они включат вот эту возможность. Только они не успевают все делать, столько нужно всего, что вы даже не представляете. Же столько... Сейчас вы вот представляете, создали вот этот наш кошелек там внутри RedEx. при регистрации он генерируется автоматически. Это большие колоссальные деньги. Это целая группа профессионалов работала дни и сутки там да вообще ну, просто не спали вот, поэтому вот с той интенсивностью когда все включается в работу вот действительно оно все э, так сказать, очень глобально очень дорогостоящее и Здесь, здесь должны быть профессионалы работать, и профессионалам нужно хорошие деньги платить. Но мы с такой скоростью вот это все подключаем, вот эти сервисы. Ну, просто ну, немножко надо посчитать наших основателей, не так не так быстро, пожалуйста. Я думаю, что скоро будут, будут, будут видны. Можно, вот мы что делаем? Мы заходим к нашим партнерам в кабинеты и вот смотрим, как у них там обстоят дела. Поэтому пока так. Я сделала на три аккаунта один и мой. Елена, я то же самое. Ничего страшного. Ребят, я всех вытяну. Вася Борода, сколько можно рекрутингом заниматься? Как, каким то образом всех вытянешь? Спасибо. Зарегистрировались с тремя аккаунта. На первый перевели деньги, а попасть снова в свои кабинеты, чтобы проплатить кабинеты. Не могу. Написали поддержку. Они прислали совершенно другой логин. Правильно, они вам сделали, вы должны вот есть логин или пароль на сайте. Отдается пароль новый, и вы вот по новому паролю заходите в свой аккаунт. Все-таки опять призываю, при регистрации не торопитесь, все копируйте и не копируйте вот лишних там строчек или вот пробелов. Вот что-то неправильно скопировали, все, вы уже неправильный... Пароль там, да, сделали. Ильдар, вы мне написали, нужно ли зарегистрироваться с первого компьютера. Еще три. 3... Да, с одного компьютера можно регистрировать много, все, сколько хотите. Ящим и ждущим перелива в Почему в красной рамке? Где должен изображаться спонсор? Вообще ничего не написано, кроме 5. Сюзанна, когда вы заходите на площадке... У вас, вы вступили в первую площадку, и у вас с правой стороны высвечивается целый список, там, по-моему, 4 или 5, ну, не знаю, сколько у вас там, да, вы, высвечивается весь список. Когда вы, вы провели первую регистрацию, еще не вступили в площадку, ваш спонсор прямо вот в, кра в красненьком квадратике высвечивается, что это ваш спонсор. Почему красная рамки, где должен попрошаться спонсор? Вот в личный кабинет, вкладка личный кабинет, и у вас там будут, будут такие красненькие, синенькие, зелененькие в квадратику в красненьком в общем имя, фамилия вашего спонсора. Самое обидное, что эти так называемые переливы просто сидят и что говорят, что не умеют приглашать. им обещали переливы, и что больше ничего не нужно будет им делать. Наталья, вы совершенно правы. А, вот не нужно радоваться переливам, а лучше создавать свою команду. Потому что в основном переливы это может быть те аккаунты, которые неправильно зарегистрированы. Это может быть неживые люди, да? а, просто брошенные аккаунты. И поэтому здесь вам просто нужно поднимать вот это бизнес-место самому, без всякой помощи. Поэтому лучше всего вам нужно, вы же пришли не на день, вот услышите вот, вот, меня, вы пришли не на день, вы пришли надолго, вы пришли не один раз вот, взять вот эти 60 долларов. Вы пришли много раз взять по 60 долларов с первой площадки. И по 400 долларов со второй площадки много раз взять. И по полторы тысячи третьей площадки тоже много раз взять. Поэтому, ребят, вот нужно просто-напросто не... Вот не думайте про перелив, вам нужно свою команду создавать, приглашать. Один раз... Вот сделайте себе вот такой, такую установку одного человека в день. Вот не встану от компьютера, пока я не приглашу одного человека в день. Хотя бы. Вот ваша миссия выполнила на этот день. Это как ваша работа. Вы же хотите эти деньги. Каждый день приглашайте по одному. И каждый день, чтобы ваши партнеры приглашали по одному. Этого достаточно, чтобы ваша команда ну просто выросла очень очень большую команду. Приглашайте их сюда на, на мероприятие, чтобы они видели глобальность этого проекта. Вам будет легче приглашать. Для чего вот эти презентации проходят? Это ваш инструмент для рекрутинга людей, ваш бизнес. Написала снова, но ответ не получила. Наташа, просто столько вопросов. Не помню, что. Если вы написали этому товарищу, то не получите ответ, не ждите, пусть он уж там, там стоит вас встал. кто входил все аккаунты на один мая, пароль проходил пароль на все аккаунты, один и тот же. Нет, Иван, не согласна с вами. А, был такой момент, что пришел пароль, и именно на тот кабинет, вот хотя э, три кабинета были зарегистрированы на один имейл, но именно послали с той почты, где был забыт пароль. Именно на этот кабинет был прислан пароль, а все остальные вот эти сохранились в прежние пароли. То есть один только кабинет был поменян. Обращайтесь помогу. Баян век. Так, второй, третий круг будет проходить все той же командой. Да, потому что они все друг за другом переходят во вторую площадку. Заработали, перешли, заработали, перешли. Я Гатабыч, я существую, Вася Борода. А где, так, а когда кто выпадает из площадки, не хочет работать, замена будет ли подниматься все по схеме, как будет? Вот смотрите, вот, у вас закрылась площадка, 5 уровней у вас собралось, вы заработали 67. Далее, опять у вас 5 уровней собралось, когда тот человек, который там заработал, вам поднимутся деньги. То есть уже так, 5 уровней низ, и вы опять заработали. То есть у вас по второй цифре закрылся. Можно регистрировать людей с одного компа. На главной странице реферала вижу, а ветки нет и по звуку ну, позвоните к спорту пусть он посмотрит что у вас там в кабинете на надевал на блокчай парни тухнут теперь рак ребят рак ребят можно регаться хоть сколько я сама это делаю Вася достал дороже уже. Вы привет, второй. От, от, Отстаньте от вас, отстаньте от вас и слушайте, не пускайте. Пока не ваш на ничего не будет. Нужно с ним работать и работать. Антонина, есть на что работать. Это ваши деньги, вы их заработаете прямо самым быстрым способом. Поэтому здесь не лопатой маха, честное слово. Так, ребят, я вижу, вопросы все закончились, поэтому я с вами прощаюсь. Благодарю, что вы пришли на нашу презентацию. Приходите к нам, в 18.00 будет у нас следующая презентация, и завтра у нас будет проводить ее Лайсан Каримова, по-моему. Если... Сейчас я одну секунду посмотрю, кто у нас завтра по расписанию. Так, сейчас одну секунду. Сейчас. Да, в среда в 18.00 будет Лейсан Каримова, Казань, наш вышестоящий спонсор, ну, во всяком случае, наши команды. Поэтому приходите, послушайте. Действительно, каждый спикер дает какую-то свою информацию, свои изюминки, свои наработки. И они очень, очень полезны и очень ценны в нашей работе. Поэтому, друзья, приходите к каждому спикеру, каждый спикер дает что-то свое, что-то новое. И то, что он только вот он там наработал, и это очень ценно именно в вашей работе будет. Поэтому приходите. Все, всего с вами была Татьяна. До свидания.